Цель этой конструкции для меня не ясна. Добрый день, с вами Деловая Полиграфия. Сегодня у нас обзор вот такой вот классной штуки, которую у нас заказали. Вот Это фотобудка, заказал фотограф. Цель этой конструкции для меня не ясна, но то, что просили сделать, мы сделали. Состоит она из пластика вот такого, 5 миллиметров толщиной. Сверху наклеена ламинированная пленка отпечатанные на принтере на нашем вот. здесь отверстие, так понимаю, для объектива также сзади сделана вот такая вот дверка она открывается и закрывается вот. дверку сделали закрепив сверху и снизу вот такой вот уголочек обрезав его и присандали на как двухсторонний бы скотч для того, чтобы размеры были точные и не уходили миллиметры все это делалось на фрезе все три отверстия нижнее отверстие я так понимаю здесь будет столбик на который все это будет насаживаться вот такая вот задумка вопущена жизнь первый раз такую делали она сложности не составило. обращайтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал мы делаем любую рекламную продукцию включая полиграфию Банера, вывески, световые, короба. Спасибо за внимание.